Фух, классный, на самом деле, было вот этот акулянт. Что ты считаешь? А, я еще ну, не обменивал, кстати. А у Ну, тебе не надо пенсию, дед. Не стреляй. Ровно Брачника убил. Брачника? Так у нас несколько брачников. Вчера был ну, один. Ну, был же. Вот я его и убил. И Фиона, Фиона, можно считать за Ну да. Ё-моё. Это кто? Боже, я испугался. А, это подожди, это... пор. Не стреляй в них. не не стреляй. А, он убиваемый. А этот нет. А это тоже Да ладно, ладно, я шучу. Ана, взял, О, да, да все, А! А! А! Ай, вот. а. Вон, да все, все, все, все. Так, вы ты кто такие? Я... Это... Ты глупой, это... не зли это меня. Да тихо. Кто бог вы? Бог, э, я, я Зевс, молния. бог Молния. Это поседом, бог Мария океанов. Ну, молния. я читал про вас. Да, читал я, читал. Просто да я не думал я то, что, что вы, знаете, знаете. вы существуете. Да а, а, а, а, а, а, хватит! Ударь этого этого! ай ай, ай, Зачем вы пришли сюда? земля не существовать, Олимпа. Да это за один раз, это один раз было это, потому что там один идиот, землянин, использовал много сил, из-за этого произошел всплеск энергии всего. Нет. Мы может договоримся на вот сэндвич. Бесполезный, я может, Я превратил случайно его в такого. О, я я его сейчас, сейчас я отправлю его Может, на Можно вот, в море, Может, в море на вот Молчите, люди. <и> <и> Ваша земля черпает слишком много энергии. Он Первый он раз ведом. в жизни у нас пошел дождь. Это потому, что он, а! ударю Хватит Это стрелять. Нет, я я Может, мы договоримся? Я, Настроя, На деле, я мэр. Аид знает, кто кто? Кто? Я мэр. Я кто? Аидут Бог подземного царства. Адриан, смотрите, смотри. Ну его а, сейчас нет, есть только вот я и Поседон. Вот мы и пришли, нет, а и тоже за уничтожение вашей планеты. Лучше так будет <свист> для всех. Кого нет? Так, нет, стой, не для я всех. Я победил, скоро вы отправитесь в Спатсимное Царство, <свист> случите а -а -а. ей в рабство. Какое рабство? Нет. Может, мы договоримся? Ай. Нет, <свист> а, а, мы не договоримся. Давайте договоримся. Мы уничтожим а половину можешь? всего <свист> вашего населения Земли. Вы будете у тебя уничтожать. Да, так, убивайте именно вот Казахстан, там вот в, в Казахстане Фигу, есть Казахстан, Россию, Украину, так, Давай Россия, очередь, Россию уничтожить, потому что в России очень самая большая страна, самая лучшая красивая страна, а но она правда? самая большая. Франция, Но там страна, Китай, страны, там миллиард людей. Мы Китай уничтожим. А, и все, молчу, молчу, молчу, молчу. Если вы удивите нас как-нибудь, мы подумаем, о вашем Удивите. Мы позовем наших супергероев. Да, ваш супергерой бесполезен. Сейчас позвоню. сейчас я вас Я Знакомьтесь. Ай-ай-ай-ай. Знакомьтесь, да мы вас удивляем. Это Бражник. Просто какой-то негр. манар. Это глаза это видел? Да. Мы так как Адриана. бы следим за вашей землей, пчелка такая вообще беспарная, Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана Ло. Я Ло. Что... Адриана когда Ярина съест. Адриана меня Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана Ло. Адриана что да здесь происходит? Так, знаю, что за Зам, да, конечно, Меня зовут Мистер Бак. Да, знаем, зовут. Я вашего, это, слугу вашего проучу. Она слишком наглая. Какой? Ай, ай. А -а -а. Да стойте, стойте, стойте, стойте, вам надо? Скрытая. Так, а ну, зачем ее сжигать? -то? Мы хотим уничтожить половину всего населения вашей земли. А может, даже всю. мы Это как? Посмотрим. Из-за чего? Этому, я говорю, ваш, ваш мир уничтожает наш мир. И вообще, и у вас загрязнение планеты. Вы рушите весь мир. Вы все портите. Вы хорошие. Лучше всего будет вас уничтожить. Э, уничтожить его, нас уничтожить столько mm. а, а, мы столько а например можете Америку не знаю там Решним. Да а, мы весь мир Да а какой весь мир? Мы и так мы уже... Он... Я вот этого понять не могу. Сейчас, стой. Давай, я удивлю. На... Стой. А а это давай. Это, кто? это, это кто? монарх. Это... Мы, мы нас не удивили. Его, Нет, проучить. стой. Но давай я тебя... я тебя... Я тебя удивлю. Так. И ты... Э... И вы не будете ничего делать, будем с вами дружить. Ну, может, в вас. ну Но, давай, я удивлю. Раз, два, три, три семь, четыре, четыре, пять человек. Если потом вы будете, после вашей смерти, вы станете нашими личными рабами. Ш то тогда да, ладно, хорошо. Хорошо. Давай. давай хорошо, я удивляюсь. Супер шанс. Сейчас. Стой, стой, стой, стой, стой. Что это за шарик? Подожди, стой. Ничего, просто стой, не двигайся. Стой, что я могу? мое Зевс, Уберите, уберите, Зевс, смотри. Опа, удивляю вас. Ладно. Нет, стой. Может На. быть, немного удивительно. Я да, же удив... удивил. Мы как, как можем, так сделать. и удивляем. Мы Смотри, не можем, как, как, я как я вы. Я, я, я тебя ударил. За так, ну-ка вернул. Вернул. Ну, я тебя удивил. Так. Я все тебе говорю. А, а, сейчас я говорю, я могу вот так вот бесполезную. Смотреть. Да. да голову, надеть, ну, смотрите. Ну, не, не каждый же человек обычно может, может украсить ружье. Это не да. Хотя, не... Подожди, просодись. Вот, если вы меня удивите, это вот у вас какие-то вот маленькие создания есть, маленькие создания. А, пойдем, смотри. Смотри. Я влюбился ну, ну, его, Флэшен. Вот эта вот циня, она мне нравится, э? Э? А, мне не сможешь, Мне не мне нравится. Давай так, мы оставим ваше человечество, если вы дадите два таких конечность. Один. Ага, Мы Один мы только можем. У нас Тогда больше вы нет. Вы хотите, чтобы мы уничтожили вас? А вы хотите, чтобы... Если его не уничтожу, я, то его зато вы знаете, не смотрите... Вот у вас есть на Олимпе злодеи какие-нибудь? Да нет, вроде у нас там все цивильно, у нас мир, покой у нас никак. А. У Аид комитеты. не злой вы хотите сказать? Аид нет, Аид наш брат. Ну он немного да. такой шизанутый, но нормальный. Да. Ну он живет вообще в подвале в подземном царсе, так что мы с ним никак бы не никак... Нет, да, нет. Да. А, Анубус или как его? Анубис, Такое Анубус. Какой да. Анубис? Да, он не живёт в Олимпе, это... но он, он же злой бог. Не, это, это египетский бог. Это, ну а представьте, я, он нападет это... на Олимп. Нет, вы, нападёт, он же не он вы же не должны тихо, заткни род свой, нападет на Олимп. Вы должны будете с ним сражаться. А если я у вас заберу ваше оружие, вы победите его. А если И я точно... у него все заберу? Не надо. А ты его знаешь хотя бы. Нет, не просто. Знаешь. А если ну, я заберу? Я ну, и мы не без я разницы. Соберу, ну, просто представь, я вообще его свяжу, повяжу. И так, что ты нам предлагаешь? Ну смотри, Живет, что если вы у нас берете хотя бы что-то, одно, то мы не сможем защищать этот мир от всяких праздников. Мне нравится. Я давай я тебе подарю вот такой вот компудактер. Мне нравится. Нет, убери. Он будет где Стойте, мне детрансформироваться надо. Да? Ты А Да где жук маленький? Чего это за картинная галерея? Крыша отсюда. Остальные не должны знать. я тоже не остальные. Где трансформация? Так, ломаю. Ой, какая острова. Ой, привет. Кидай. Ты отдашь нам это. У него как весело. А я его еще потом... И здесь не один. И здесь не один. И здесь три. Плюс пару... Сейчас на всех датчик поставим. И еще мои талисманы вот, вот отсюда украли меня. много, все почти. Да? Да. да Поэтому, если вы заберете у нас нам, то, что, силы, вот эти маленькие храни. Вроде... Ну, то есть я даже слежу за вашей планетой. Я как бы наверху слежу за вами. У вас есть такой какой-то камень? Не помню, что, но он может создавать другие камни. Да, да, нам хотя бы такой, нам просто нужны маленькие создания, которые будут за нас готовить. Так вы же боги, Побади, вы же боги, вы можете создать любое создание. Понимаешь, в чем вот проблема? Камни — это сила, у которых у нас нет силы камней чудес. Вот и единственная извилина. Почему? То есть у нас не, я, у меня не получится создать твою силу и создать другие силы. А если вы скопируете просто это существо? я Но... смотрю, там ну, и... за нами... Погоди, Кто смотри. мальчик. И попробуй создать. Я теперь Видите, создай. Все, видишь? <смех> Все. А теперь нам нужен какой-нибудь. Я yes, молнию. Так, Можешь? Так, сейчас уходите. На, на, на кого тут надо? На всех подать. На всех Но Одного хватит. Но если случится еще раз такая же фигня, то что мир почерпает много энергии, то тогда, то тогда э, мы уничтожим вас планету. Договорились. Ну, ушей? Если такого не произойдет, то тогда мы с вами так уж и быть договоримся. Но есть еще одно. Когда ты используешь объединение тики плага, мир тоже страдает из-за этого. Да, очень много энергии. Уходит, но поэтому... я это понимаю, но мне приходится это. Как-нибудь старайся избегать и меньше загадывать желаний. Я не загадываю практически. Я Стой, Пасидон, а ты умеешь превращаться же в дельфина, да? Ты пришел к нам дельфином. А ты, дев, с кого я? можешь превращаться? Я? Хочешь проверить? Да. Ну подожди. Смотри. Я могу превращаться практически во все небесные существа. Понимаешь? ну-ка я могу превратиться в yes. <таспорожда> всех существа, которые создал Я светлые существа, я могу превращаться вот вот в такого я ангелочка, сделать. я могу превращаться. А можешь этого? Такой милый. Он Я вижу. А можешь это? От mm. лошадь дарить. Я ее сейчас, знаете, за какой-то а билет я... это... Тоже, да, сейчас Но... это. И черепаху всех просто а отравлю. я не... Я сейчас себе такой панцирь сделаю. Ты будешь черепаху... Так, ребят, давайте смотрите отсюда, пока мы да, вот лохи не нагрели. Убирай его, убирай этого, пока я его уничтожу. Я, рейнвист, я тебя уничтожу. Я знаю, кто... это Рененвиз, я А это Ай, ой. ай. И чё, раз он подойдёт к нам, я его уволю. Да всё, не, не злитесь. Я злюсь. Не хоть... морс, не злится, вы меня бесите. Так, так ну лап, черепаха, я предупред... тебе говорила. Вы тебя предупредили, у тебя предупредили. Годи, Выпусти, Выпусти меня, открой Пойдёмте на улицу, здесь душно. Хорошо, поменьше буду постараюсь. А, а тут черепаха очень наглая. Да сейчас я это снова покрою. Чё, чё это за И курица? Вот не убирай эту штуку уничтожить эту курицу уничтожить а -а -а. чтобы не переставала да вот ну, лучше да. тоже, тоже хорошо. А, а не ё моё просто один ты ё -моё. Ё -моё, вас Нет. налево хотела, вы что делаете брат, тут я знаешь, что тебя привлекает... Вот понимаете, за наше с вами общение уже использовалось процентов сил. Собака, как использует свои силы. Вы все трансформируетесь, что это ваша Это что такое? Это... Это... Это Это Зои. Да хоть как... Йои. с Хлоей. Дай ее сейчас сообщение. Бики. Я едко я вам завтракаю. Да, блин, у меня какая вкусная. Черепаха, наглеешь? Черепаха. И туда. Черепаха. Вот, кстати, вот его уже нужно. Вот, вот, кейф для рабов. Вот, у меня целых 11 поводков для Его работы. забирай. О, да, хорошо. А в Рапсу, да, в хорошо. В Рапсу. Хорошо. Не, а, так, yes. вот, там Нет, всё, ты мне понравился, ты слишком Можно и в Рапсу? Всё, не динам. Всё, Можно черепаху тоже в рапсу? Не лезь, твой свои куда, тебя не проводи. Пока Ладно, Я всех отправлю в рабство. Ладно, все, до свидания, боги. да, До свидания, боги. Все, пошли с тобой. А ваши. Ай-яй-яй-яй-яй. эффектный уход покажите. Покажи эффектный уход. Бахи, что вы надели? Вы тут Сабинчан убили. Мам что? вообще что-то говоришь? Ну, я я ее сейчас воскрешу. Ахалай, Махалай, вставай. Она сейчас не... знаю. Она сейчас стоит. Она сейчас стала. Вот. Сейчас... Вот. А вот я ее воскресил. ай, её воскресил. Ай, воскресил. Поседона, вы как уйдете? Просто некрасиво. Не... Не а как дельфин там. До свидания. Ага, ну все. Неужели? Слушай, больше, так... да, бы... да все, все. все. Да, да все, все. до свидания. До свидания. Иди отсюда. <свят> Валите Что, отсюда, по боги. Да я... стойте. А вообще... Так все, мне пора. Хватит. А я больше больше э, мистер Бак, я больше сюда не приеду. Да Показывай. Показывай. До свидания. Я приехал, чтобы посетить, но. Иди трансформация. эти боги ушли? Ты был нам не рад. Брат! Мы все слышим. Мы все слышим. А, мы все слышим. Я рад, рад. Мы все слышим. все Я рад. Так, буги, все, свалите отсюда. Валите отсюда. Я я свалится, на Олимпе, я а, стойте, есть еще одна идея. Вот это вот Олимпу мешает жить, сократить это. Да, Кого? солнце вот это. А Олимпу мешает жить. Я ее разрушу. Нет! Кого? Я ну, да когда... я сейчас вас разрушу, балбесы. Да, что ты к а вам сделаешь? Она... Не трогайте, мы лучше сами. Какое оно мне мешает? мы завтра придем, Это бамбук, это растение. Что это такое? Ой, красивый, я ее съем можно? Нет, заберите. Ням-ням-ням, дай я её всем, вкуснятенько, Да... полетели, все, Мы всё услышим! Давайте, сваливайте отсюда! Мы все услышим! Да все, все. Да всё всё Да понял, убери эту фигню! Все, вали отсюда! Я вернусь через час! Надоели уже. А ты, ой, все, какой тебя божечки, ты идешь одна со мной. Так, -мо. моё я ну, уйду спать. Не да, нет. Всё, Надоели все, эти боги уже. Все. что ты там сказал? Да я говорю, люблю я люблю богов Олимпа. Ты ладно. <laughs> Тупые боги. Вообще, ты, мы, мы, быть, заставь, мы, мы, мы всё-таки, ты, как думаешь? Мы... Боги Нет, лучше, самые на свете. Все, все, я ухожу. Неужели, сваливай? И... Ой. Что ты я сказал? Вас, да и люблю, говорю, люблю богов. Вот так так. Будешь плохо себя вести.